Всем привет, с вами Соги, добро пожаловать на мой канал, сегодня мы начнем как-то не по необычному наше видео У нас вот, как видите, новое обновление вышло, оно вышло три дня назад, но я не записал видео, потому что был чуть-чуть занят Вот, у нас теперь вот такой вот лобби Вот, вот, у нас какие-то вот миссии, вот так вот, снеговичок у нас тут, снеговичок, у нас еще снеговик вот Такие вот подарочки И вот, вот так вот Давайте посмотрим, что у нас здесь. Какой-то праздничный челлендж. Сыграйте на карте локации, помеченного огонь вагоне, наклейка на среднем уровне сложности. Соберите 6 печенья для рождественной тарелки. Скормите печенье призерку, положив включение рядом с ним. Корректно определите тип призрака и уходите. Любуйтесь праздничным значком и трофеем в своей коллекции. Вот, у нас вот такие вот миссии. В общем, давайте да, приступим к нашей катке. Итак, карта у нас в Wood Drive. Возьмем ее, потому что у нас вот эта елочка... Была вот здесь. Ну, к нам в лобби же писалось то, что мы даже на определенных картах сыграть. Можем здесь играть. Миссии у нас вот такие вот. Вот раз, легкие. Очень надеюсь, что мы не забудем про них и угадаем призрака. И призрака зовут Волтер Уолкер. Что ж, приступим. Кстати, пока не приступили, вот такое у нас вот рождественское лобби. Приступим. На самом деле, не знаю, где могут быть эти печеньки. Где их оставлять, где их взять вообще. Но все же, давайте. Здрасте. Вот у нас щиток. Опа, что это было? Странно, он. Так, у нас не кукла. Косточка. Кость у нас вот такая вот большая, кстати. Да, в принципе, это вот эта комната. Давайте бросим все сюда, да. Давайте пока что бросим. Поймите, такая закипировочка. И краски, может, здесь увидим. Да, у нас карты Тара. Я не знаю, повезло или нет, но это тоже неплохо. Гост ивент. Неплохо. Какая-то фотомофобия стала яркая, или мне кажется. Может яркость повышена. Фу. Фига себе, там у нас луна, получается. Никогда не замечал я. Даже не смотрел никогда вверх. Возьмем все как обычно. Кипровочку нашу. Может, мне кажется, но. Возможно, как-то график улучшили. Но, скорее всего, мне кажется. О, мы реально как-то графику они улучшили. Давайте посмотрим, все же, это эта комната? что -то... Здесь что-то упало, но при этом он не здесь. Какие-то странные звуки будут рельсом. Вот это как-то больше. Ой, я не знаю. Не доходил пару дней в фазмофоме, по-моему, забыл и отвык. 22. Нет, это вот на это не похоже категорически. Опа, все таки вот это. Строечка у нас. Очень странно, а температура-то не сбрасывается вниз. Может, он где-то по вот этой комнате ходит? Здесь домой, Очень странно, очень странно. Справедливо, он выключил здесь свет. Но MP там работает. Это как? Уже четверка. Девять шесть. Ты здесь? Подожди, давайте поставим сюда блокнот. Давайте один комплект сюда все поставим. Оставим все здесь пока что. Давайте сюда так положим. Нет, давайте термометр мои тресамы Давайте пока что... Блин, Юшкин-Кушкин. Это я ношу, потому что я им песенки не положил. Опа, призрачный огонек у нас есть. Первая улика. Хорошо. Из-за того, что вышло вот это новое обновление, вот всякие вот эти новогодние, новогодние украшения, из-за этого, из этого как-то всё подлагивает, что ли, я не знаю. Ну, что ж, ладно. Ладно, это не лазерный... Это не лазерный проектор. Давайте возьмем с собой тогда радиопряминг, поговорим с ним и возьмем благовония. А то я рисковать не очень хочу. Уж больно легкая миссия и больно легко, наверное, найти призрака будет так проеба... Ой, о, про, про, про, проиграть вот так вот а давайте посмотрим где эти печеньки могут быть я просто не понять. давайте давайте так сделаем радиопринку там бросим и сфоткаем карту тару нашим перенесем их в наше место где мы обычно и играем охота началась Сейчас будем верить, что они водятся нам. Вроде, ход закончил, давайте выбегайте сюда. Неприятненько было. Что это произошло-то? Почему так? Подождите, у нас может рассудок упал сильно? Что нас Ой, как это произошло? А. Ух ты, нифига себе! Это походу у нас Юрей. Вот это у нас рассудок так настолько упал. Давайте еще одно благоны возьмем, пока у нас есть хотя бы еще чуть-чуть рассудка. Вернемся внутрь и посмотрим. Пока у нас есть еще чуть-чуть рассудка. Все, потому, что я им печеньки не принес? Гась он активный. Хорошо. Ты добрый призрак? Как тебя зовут? Хорошо, понял. Недобрый. Радиоприемник, вторая при. Опа! А кто это у нас теперь-то может быть? Так, где у нас фотик был? Так, давайте быстренько вфоткаем карты. Хотя я бы не рассказал, может, так из получится, да. Пофиг. Я, наверное, сейчас постараюсь вставить это. И посмотреть настройки, насколько у меня базовый рассудок установлен. Если у меня он на где-то 50%, то это можно понять. Но если у меня на 100%, на 100% и вот так вот дропнулся, то это вот очень странно. Неприятненько произошло. Так что у нас по миссии? Ну хорошо. У нас получается осталось только направленный микрофон, это можно постоять. Какие у нас призраки? Мара, Юкай, рем. Что у нас по Юкаю? он ну, что посмотрим. Гневный дух. Он похищает души из тела умерших, чтобы там сидеть. Я знаю, что этот призрак боится огня и сделать все, чтобы держаться от него подальше. Или Юкай, Который они человеческий голос, но мы категорически не говорили, и он на нас быканул. Я думаю, что это не Юкай, я уверен в этом. Мара. Но. Как видите, у нас свет автоматически прям вырубался. Вот я вот, честно говоря, вот предполагаю, что это рем. У меня вот нет. Давайте просто выполним последнюю миссию. Выберем анрё и поедем. Это будет у нас, если мы, конечно, сейчас завершим, это будет у нас самый быстрый выпуск. Но все же, я думаю, самый рискованный, может быть, из всех. Вот мне просто очень скрипово стоять вообще здесь, в проем и так далее. Просто можно сейчас обосраться очень знатно. Хорошо, ладно. Пока что мы из-за того, что, наверное, проходит стоим, поэтому не слышно ничего. Давайте возьмем последнюю... Блин, удара по столу. Давайте возьмем... Точнее, используем последнюю наше успокоительное и тогда пойдемте внутрь. Что-то наше... наше успокоительное вообще мертво. Все у нас просто ноль. Опа, мы засекли его. Все, это достаточно. Можем валить, пожалуй, отсюда. Да, все-таки это был Юкай. Так, стоп. А что это у нас у нас по моему новые критерии оценивания персонализированная сложность а что не так с ней Значит, давайте настройки зайдем